Здравствуйте, с вами снова сегодня Геннадий Половинкин. Я сегодня вам расскажу о том, как сделать ссылку на сайт бота с предложением акционных комплектов и презентации платформы для приглашения клиентов. Мы в свое время с партнерами обсудили, что лучше если вот в конце этого сайт-бота была вот эта кнопочка, тогда это очень удобно. Как это сделать? А сделать это легко и просто. Заходим в свой партнерский кабинет, заходим в раздел сайты, подключенные, подключаются инструменты партнерского дела. Один сайт-бот, это Роберт, который приглашает, партнеров и второй сайтбот нам подключили это с презентацией платформы для потенциальных клиентов так вот здесь ссылочка стоит так если вот так ее оставить в таком виде то будет вот такая форма в конце а нам надо чтобы была вот такая кнопочка. Как это сделать? А это сделать легко и просто. Мы берем вот эту ссылочку. Ее копируем. Так. Открываем какой-нибудь документ. Ну, я открываю заметки на Яндекс Яндекс.Диске. И вот сюда записываю вот эту ссылочку. Вот она. То есть... Ну, сейчас давайте я по новой сделаю. Вот я сюда вставляю эту ссылочку. Здесь в конце стоит ID моего партнерского кабинета. Теперь нам надо с вами сделать вот сюда приставочку. Английская end. И вот этот хвостик партнерский, где его взять? Заходим в партнерскую программу. Здесь вот есть такая кнопочка «Партнерские ссылки». Открываем. И вот видите, вот он, этот наш партнерский хвостик. Мы его берем, копируем. Опять заходим в наш документ. И вот сюда просто... Вставляем. Все. После того, как вставили, копируем вот эту ссылочку, готовую ссылочку, и проверяем, получилось у нас или не получилось. Для этого мы заходим в браузер. Совершенно другой браузер я зашел. Я был в Опере, сейчас я зашел в Google Chrome. И вот сюда я вставил вот эту партнерскую ссылочку. Ну, давайте еще раз ее вставим. И открывается сайт-бот для приглашения потенциальных клиентов. Он называется «Узнай, как за 15 минут автоматизировать свой бизнес». И «Получи бесплатно чек-лист 30 ошибок в сетевом маркетинге». Ну, давайте его быстро пройдем. Видите, я, у меня уже здесь настроен на него виджет. Вот если на него нажать, да, в правом нижнем углу, то здесь показаны способы, как сам, каким образом можно со мной связаться. Клиент последовательно нажимает на кнопочки, которые есть в боте, вступает с ним в диалог, просматривает информацию о тех инструментах, о тех тренингах и тарифах, которые у нас на платформе имеются, и приближается к финишу. Затем он пишет отзыв свой, какой продукт ему больше всего понравился, и переходит дальше. Далее появляется таймер и две кнопочки «Выбрать комплект» или «Определиться позднее». Давайте нажмем «Определиться позднее» и переходим к нашей искомой кнопочке, которая называется «Записаться на мастер-класс». Первый бонус вот он нам предложил скачать по вот этой ссылке. И видите, в конце стоит кнопочка записаться на мастер класс если я сейчас нажму на нее открывается страничка записаться на мастер-класс здесь опять-таки таймер работает да? и здесь рассказывается кратко о том содержании мастер-класса и вот здесь есть такая кнопочка заполните форму и получите доступ к мастер-классу. То есть клиент вводит свое имя, вводит свое email, нажимает эту кнопочку и таким образом он получает доступ к мастер-классу. Ему приходит на почту письмо с уведомлением о том, когда состоится мастер-класс, в какое время и ссылка для входа на мастер-класс. С вами был Геннадий Половинкин. До следующих встреч в нашем чате.